Предположение – это тоже вера. От верующих я очень часто слышу аргумент, что даже рационально мыслящий человек обязан во что-то верить, и что в нашем мировоззрении, в том числе и в научном, немало элементов веры. Поскольку это очень частый аргумент, который в том числе убеждает даже рационально мыслящих людей, которые искренне полагают, что в своем мировоззрении они полагаются немало именно на веру, я хотел бы поговорить, потому что я не согласен с тем, что дело обстоит именно так. И я хотел бы для начала зачитать часть письма, которую мне написал, по-видимому, верующий человек, для того, чтобы обосновать свою точку зрения. Зачитываю. Отступления от научного метода вполне могут быть допустимы при решении сугубо научных проблем. Так, чтобы посадить автоматическую станцию на Луну, нужно было знать, насколько твердая идет поверхность, а определить это можно было только слетав на Луну. И тогда Королев распорядился считать поверхность Луны твердой, тем самым выбрав более удобную гипотезу. Если человек готов пойти на риск из-за своих убеждений, то значит это вера. В данном случае это прагматическая вера, которая представляет собой определенную научную гипотезу, где стройные логические эмпирические доказательства отсутствуют. Эта вера играет важную роль как в обыденной жизни, так и в научном познании. Вера помогает действовать в условиях неопределенности. Если знания недостоверны на 100%, то в нем содержится элемент веры. Также другая форма этого аргумента звучит примерно так. Как отвечать на жизненно важные вопросы, когда нет стопроцентной точности, и наука вроде как не может дать ответ? Тогда мы обязаны прибегать к вере. С моей точки зрения, речь здесь идет о путанице между тем, что такое вера и что такое предположение. Как мы видим, человек нам предлагает другое определение веры. Он считает, что вера – это то, ради чего человек готов рискнуть. Хотя, с моей точки зрения, это не совсем Верное определение, и вообще говоря, я его впервые вижу. Манера постоянно переопределять слова во время дискуссии – это плохая привычка, от нее надо избавляться. Обычно под верой мы понимаем убежденность в чем-то, что не имеет под собой достаточных оснований или доказательств. Но многие люди не вдумываются в это определение и не понимают, чем же это отличается от предположения. Давайте посмотрим на ситуацию, которую нам привели, когда Королев распорядился считать поверхность Луны твердой. Я не знаю, верно ли это исторически, но, тем не менее, это хороший пример для нашего разбора. Когда Королев распорядился считать поверхность Луны твердой, нам верующий человек как раз и дает объяснение, тем самым выбрав наиболее удобную гипотезу. Это рациональное предположение, поскольку мы не знаем, какая поверхность на самом деле, мы выбираем тот вариант, который вполне реалистично реализовать, и надеемся, что примерно так оно и будет. Но чем это отличается от веры? Отличается это именно степенью э, собственной убежденности в этом. Если человек делает предположение, но про себя он понимает, что это всего лишь предположение, то это никак невозможно назвать верой. А что такое вера? Вера – это когда мы делаем предположение, а затем становимся полностью убежденными в истинности этого предположения, не имея на то никаких доказательств. В данном случае я не вижу оснований считать, что Королев именно поверил в то, что поверхность Луны твердая. И то, что он рискнул, связано исключительно с ограниченностью ресурсов. Нет смысла строить сложнейший луноход или там автоматическую станцию, учитывающую разные виды поверхности, когда мы можем просто выбрать один из вариантов и вложиться в него. Да, мы рискуем, да, это может оказаться неверным, но мы не верим в то, что поверхность Луны твердая. И риск, и готовность пойти на риск – это всего лишь внешнее проявление убеждений человека, которое может иметь одновременно за собой и истинную веру в свое предположение, а также просто иррациональный расчет. И вот в этом разница. Также здесь прозвучала фраза, что если знание недостоверны на 100%, то в нем содержится элемент веры. И это, естественно, тоже совершенно неверно. То, что знание недостоверно на 100%, говорит на... Это фактически состояние любых знаний, которые существуют. Но от того, что мы не знаем, например, на все 100%, верна ли, скажем, теория эволюции или какая-либо еще научная теория, или, например, верно ли на 100%, что простуда вызвана вирусом простуды, да, ретро это не значит, что остальное мы принимаем на веру. И здесь то, о чем я в свое время говорил в 19 письмах нашей дискуссии с Дмитрием Гусаровым, что мы постоянно совершаем ошибку бинарного мышления. Мы считаем, что либо знания должны быть достоверны на 100%, либо они недостоверны вообще. Если же смотрим на знания как на предположение вероятностное, то тогда никакого элемента веры там не должно быть. И, конечно же, мы не можем обязательно сказать, что не бывает такого, что у человека отсутствие полное знаний не является верой. Вероятно, кто-то так и думает, вероятно, кто-то так и чувствует. И не зная, например, полностью ответов на все вопросы, он заполняет белые пятна своими предположениями, которые тут же считают совершенно реальными. Я уверен, что такие люди есть. Немало таких примеров следил уже ученых, которые пытаются заполнять белые пятна своими выдумками, не имеют доказательств и совершенно твердо убеждены в том, что это верно. Вот это пример веры. А когда мы просто говорим о том, что часть мы знаем, а часть мы просто предполагаем и сейчас рационально вынуждены выбрать какой-то вариант, и мы выбираем его, если у нас внутри нет вот этого убеждения, что именно так оно и есть, это никакая не вера. И я надеюсь, что это различия понятно, оно чрезвычайно важно, но многие его не усматривают, потому что на, на поверхности отличить одно от другого очень трудно, а читать мысли людей мы не умеем. Ну и, наконец, как отвечать на жизненно важные вопросы, когда нет стопроцентной точности, и наука вроде как не может дать ответ. Совершенно ясно, что здесь мы тоже исходим из каких-то вероятностей. Нам не нужно ни во что верить для того, чтобы действовать. Мы можем просто выбирать тот вариант, который кажется нам вполне более вероятным, или который кажется равнозначным из остальных. Представьте, что вы находитесь перед развилкой, и вам нужно решить, идти налево или направо. И вы одинаково не знаете, куда вам идти, налево или направо. Ну, мы же не будем стоять бесконечно перед этой развилкой или там ждать, когда наука нам даст какие-то сведения. Естественно, нет. Мы скажем, ну, давайте попробуем пойти по левой дорожке. Означает ли это, что мы поверили, что если мы пойдем налево, то нам повезет. Естественно, нет. Мы точно так же отдаем себе отчет в том, что это не точная информация. И, кстати говоря, этот аргумент, он вообще на нем зиждется немало религиозных утверждений, где говорится о том, что ну, вот поскольку мы много всего не знаем, то мы должны во что-то верить и, соответственно, должны каким-то образом действовать. Последний раз подчеркну, что для того, чтобы что-то предполагать и действовать, нам вовсе не обязательно в это верить. Вовсе не обязательно считать, что это именно так. Если человек получает, скажем так, неточные данные, но он отдает себе в этом отчет, то это не вера. Таким образом, аргумент о том, что любое предположение – это тоже вера, и любая рациональная мысль, обязана содержать элемент веры, не обоснован и не соответствует определению веры, согласно которому человек должен также разделять полную убежденность в истинности этого предположения.